Приготовим запеченное авокадо с яйцом. Из авокадо достаем мякоть, разминаем вилкой, солим перчим, ложим обратно. Разбиваем яйцо сверху сыр. Опять посадили поперчили и убираем в духовку на 15-20 минут.